Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу прочитать вам из книги Исаия, 55 главу, стих 7. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и добратится да к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милости. И еще хочу прочитать из главы 9. Книги Библии от Иоанна, стихи 17 и 18. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующим в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Почему так строго Господь разделяет уверовавших и неуверовавших Его Сына Иисуса Христа. Потому что Господь Бог послал Сына Своего Единородного, возлюбленного на эту грешную землю во плоти человеческой. И Он рожден был от Девы Марии. Он имел такую же плоть, как у нас. Но Господь, Отец Небесный, возложил на Него все наши немощи, все наши грехи все наши беззакония, все наши болезни. И вот Господь Иисус Христос все это возложил своим телом на Голговский крест. Он распят был и мучим, и истязаем за беззакония наши и за грехи наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Так вот почему Господь так строго будет судить, Тех, кто не примет кровь Иисуса Христа, потому что это сам Сын, сам возлюбленный Сын Иисус Христос Бога живого, через которого Отец творил, творил все, что мы видим, видимое и невидимое, им и для него все создано. И вот кто отвергает эту великую, драгоценную жертву, самую большую цену, которую мог дать Отец за наши грехи во вселенной. Поэтому так Господь и будет строго судить мир, который не примет Иисуса Христа, как и написано, а неверующий уже осужден. Излей, Господь воды желанной, на нивы блеклые Твои, потоки рек, и злей на камни, и сохшей выше на земли, и Дух Твой Святый, вездесущий, сущий, пошли на племя всей земли пусть соберутся все народы, объединятся племена и перед Господом-владыкой преклонят низко колена. Пускай познает это каждый, что распростер ты небеса и основал своей десницей прекрасную землю, и она для славы Бога создана и человека сотворя. Явил ты явно чудеса, Ты проливаешь правду светом, Даруешь мир и благодать, Даешь раздетому одежду, Голодным хлеб твой подаешь, И жаждущей душе надежду Живой водой ты излиешь. С тобой бедный процветает, С тобой нищий, как богач, С тобой все беды отступают, С тобой и слабый, как силач. Опять творю тебе поклоны, Опять молюсь тебе, тиши. Не оставляй меня, Спаситель. Ты мой Бог, мой Искупитель. Слава вечная тебе. Аминь.